Yes, girl, okay. good. <coughs> sí, Субтитры sure. yeah, sure. yeah, sure. Вот. Всё. Я. Ну right Все. Все лучшее. Не и Не О, эй, ну, что? Эмфо? Ага,